Здравствуйте, меня зовут Михаил Исаев. Видео снято специально для сайта Исаев Market. В этом видео мы рассмотрим с вами стол-трансформер нашего производства из профессиональной версии без продольного Т-трека. При помощи данного столика вы полноценно сможете заниматься деревообработкой на выездных объектах, небольших домашних мастерских, дома, даче и также будете незаменимым помощником на вашем строительном объекте. Давайте перейдем к распаковке и посмотрим, что этот столик из себя представляет. Заказ к вам поступает вот в таком виде. На нашем производстве это все завернуто в воздушно-пузырьковую пленку, уложено в гофрокартон и вдобавок перемотано стречем. В сложенном состоянии длина 1 метр, ширина конкретно у этой модели 550, но, как говорил в начале видеоролика, есть еще размер на 480, и высота составляет 75 миллиметров. Для того, чтобы раскрыть столик, необходимо повернуть один фиксатор на одной стороне и второй фиксатор на другой стороне. Раскрывается столик очень легко и быстро, для этого необходимо поднять две столешницы вверх до уровня своей груди и свести их вместе. Это можно делать за стандартные вырезы, которые предназначены для транспортировки, но гораздо быстрее и удобнее это делать, когда вы будете браться за торцы столешницы. То есть мы их поднимаем до уровня своей груди и просто сводим их вместе. Таким легким движением мы с вами получаем очень большую рабочую площадь. В разложенном состоянии столик составляет 1,40 м, ширина без изменений 550 мм и высота 865 мм, как и все столы нашего производства. Столик изготовлен из влагостойкой ламинированной фанеры фирмы «Свеза» толщиной 18 мм и алюминиевого профиля 40х20 толщина стенки 2 мм. На одной из половинок столешниц вы видите вкладыш для установки электроинструмента и специальный профиль, который позволяет установить линейки для быстрого позиционирования параллельного упора. Благодаря двум стальным пластинам усиления с нашим логотипом, которые расположены на перекрестии ног, эта конструкция становится еще жестче и еще устойчивее. Эта версия стола абсолютно не нуждается в диагональной перемычке, которая присутствует в ранних версиях столов. Быстросменный вкладыш позволяет установить себе погруженную пилу и фрезер. Самый главный критерий, чтобы длина подошвы вашего электроинструмента не превышала 31 см. То же самое касается и фрезера. После его монтажа вы можете расположить вкладыш в удобном для вас месте, так или так. Но если вы будете стоять с той стороны, где я сейчас стою, выполнять работу, то лучше расположить его кнопкой ближе к себе, что позволит сэкономить время и будет гораздо удобнее. То есть вы включили фрезер и начинаете работать. Если перед вами стоят задачи фрезеровки вдоль стола, вы просто откручиваете 4 винта, переворачиваете вкладыш и устанавливаете кнопкой в эту сторону. Как и говорил в начале видеоролика, с таким столом вы полноценно можете заниматься деревообработкой, вы здесь можете фрезеровать, вы здесь можете пилить. Именно эта версия нашего производства пользуется огромнейшей популярностью и раскрывает неограниченные возможности для вашего творчества или вашей работы. И это не зависит от того, где вы работаете, будь то небольшая домашняя мастерская или это выездной объект. В этом столе есть все то, что необходимо для вашей работы. Благодаря фигурному вкладышу вы можете менять инструмент буквально за считанные секунды. Благодаря Т-трекам, которые установлены в столешницу, вы имеете возможность закреплять все различные заготовки и вспомогательное оборудование специальными струбцинами. Также к данной версии стола вы можете приобрести очень большое количество дополнений, которые будут облегчать и ускорять процесс вашей работы. К примеру, это может быть комбинированный упор для фрезера и циркулярной пилы, или расширители, которые позволят вам расширить вашу рабочую плоскость с полным списком дополнений. Вы можете ознакомиться у нас на сайте, я ссылочку оставлю в описании к этому видео. Устанавливаются расширители очень быстро, и мы имеем возможность собирать здесь дверные коробки или рамки. Дополнительная опора к расширителям не нужна. При помощи колесной базы вы с легкостью сможете перекатывать ящики с инструментами и выполнена она из алюминиевого уголка 50 на 50 толщина стенки 5 мм, два пневматических колеса сзади, расстояние от одного до края другого 54 см и спереди два полиуретановых колесика с пластиковыми стопорами. Чтобы соединить колесную базу со столом, необходимо сложить столик и его сюда установить. Закрепить на два вот таких винта. Верхнее отверстие служит для крепежа, нижнее отверстие служит для того, чтобы вы не потеряли их на объекте. Поднимаем две столешницы вверх до уровня своей груди и складываем столик. Переворачиваем столик и устанавливаем в колесную базу. Теперь можно отправляться к месту работы. Минимум движений и максимум комфорта. Если вам необходима профессиональная консультация по нашему продукту, то номер моего личного телефона вы сейчас видите на экране. Я всегда готов вас выслушать и проконсультировать. Работаем по всей территории Российской Федерации и странами ближнего зарубежья. Отправляем транспортными компаниями КИТ, ПЭК, Деловые Линии, Энергия. Работаем с юридическими и с физическими лицами. Прошу обратить ваше внимание, что Почта России и транспортная компания SDEC такие грузы не принимают к транспортировке. Для оформления заказа вам необходимо перейти по ссылке в описании к этому видеоролику. На фотографии показан общий вид стола и то, чем его можно доукомплектовать. Немного ниже под фотографией находится описание и технические характеристики, где подробно описано, что входит в стандартную комплектацию. Справа от фотографии вы видите дополнение, которое можно приобрести к данной версии стола, отмечаете для себя все необходимое согласно тем задачам, которые перед вами будут стоять и нажимаете на кнопочку «Купить выбранный комплект». Далее переходим в корзину, вводим имя, фамилию, телефон, электронную почту, если имеется, город и нажимаем на кнопочку «Подтвердить заказ». Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время по указанному вами номеру телефона или электронной почте для уточнения либо корректировки заказа. Желаю всем приятных покупок. С вами был Михаил Исаев.